Всем привет! В апреле начался ежегодный фестиваль света, который обычно проходит осенью. В этом году он начинается с 3 сентября по 12 сентября. Сегодня у нас... Осталось ровно час до его начала, поэтому давайте сначала прогуляемся, я вам покажу одно клевое местечко, которое мне очень нравится. Это место находится на Хакерший Марк, по русски хатские дворы. Мне это местечко очень нравится, причем мы наткнулись как-то Саша на него случайно, когда просто гуляли. Там вы можете увидеть э, смесь стилей современного искусства и андеграуда. I just wanna say, I you а если пройти немножечко дальше, то можно увидеть э, такие уютные кафешки, они находятся тоже в проулке, получается, это очень узкий, но тут так уютно, сейчас покажу. Вот прям именно в центре на перекрестке хатских Воров. вот вы можете видеть, здесь есть табличка с указателями, вообще рекомендую здесь очень погулять, здесь такая прикольная атмосфера, здесь же вы можете пошопиться, кому интересно посидеть в южных кафешках, вот, ну а мы идем дальше, потому что уже вот-вот начнется фестиваль света. Во время фестиваля с наступлением темноты облик города преображает сотни прожекторов и лазеров. Около ста исторических и архитектурных сооружений становятся объектами масштабных инсталляций. Вокзал Хакеши-Март -э центр ночной жизни города, один из объектов, участвующий в фестивале. Он не имеет анимированной подсветки, но при освещении других используются тематические анимации и сюжеты, и на один из них мы сейчас отправимся. И перлеская телевышка! Берлинская телебашня – самое высокое здание в Германии, полностью сияет в свете будущего и технологий, потому что в этом году художники создавали свои композиции по девизам «Создавая будущее» – «Creating tomorrow». В большинстве случаев под будущим подразумевается экологическая чистота городов и стремление к нулевому выбросу углекислого газа в атмосферу. Церковь за мной, посмотрите, как красиво. Классно, да? А сейчас мы пойдем в другое место. Эй, Ходим на музейный островок. И первая дозамечательность, которая очень яркая и анимированная, это Берлинский собор. Вообще нам повезло, потому что до, времена, до времен короны народу всегда было очень много. Приезжало очень много туристов с разных городов. И протиснуться между людьми было вообще практически невозможно. Сейчас а вы видите немножко ну, свободнее. Берлинский собор – самая большая евангелическая церковь в Германии. Он один из самых больших и часто посещаемых объектов. На его фасаде можно увидеть 8 поразительных проектов. Только что сменилась анимация. Вот, опять поменялась анимация. Кстати, на обратной стороне видно прожектора, которые это делают. Конечно, очень красиво. И здесь очень много людей сидят просто на лужайках. Здесь, конечно, сейчас темно, не видно, то, что на выключены. Вот. Ну, все сидят, наслаждаются видами. И нам тоже бы хотелось здесь остаться, но охота и вам все это показать, поэтому мы идем дальше. От меня Хумбельский университет, а справа от меня музей. Хумбельский университет так же, как и Хакисвимар, не светится, но вот музей, там клевая подсветка, сейчас увидим. Только что здесь была другая анимация, и сейчас, если вы увидите, там показывает таймер, что через три минуты будет смена декораций. забрашивает Ну что, мы добрались до самой главной нашей достопримечательности – это Бараненбургские ворота, и, мне кажется, здесь собралось очень много народу, основная масса, наверное, всего населения. Ну, также, кстати, здесь будет проходить завершение этого фестиваля 12 августа. Ну, а сейчас давайте пройдем и посмотрим поближе. вам показали только самые основные, потому что за один день все заснять это нереально. Но ну, я надеюсь, вам понравилось и жду ваших реакций на это видео.